Так, всем доброго дня, суток. Короче, утро мое какое сегодня. В 6 утра поставила тесто, оно уже почти поднялось. Сегодня собираюсь на масле жарить пироги. Подготовила вот такую начинку. То есть картошку отварила и этот поджарила. У нас в семье любят мясо, и думаю не просто с картошкой, а с мясом сделать, она и сытнее, и вкуснее, как говорится. Вот. Запах вкусный, очень остеет. Вот у меня начинка и готова. Сегодня из-за начинки буду срабатывать на масле, оно быстро время 8 утра все спят и тем временем я поставила суп сегодня хочу чтобы борщ сварил андрей ну вы знаете что я мясо долго говорю так что заранее на два часа поставила плиту машинковала капусту и сейчас в данный момент чтобы так просто не сидеть вчера занесли мор и разюри по пакету. Вот она у меня такая твердая. Очень хорошая. Сейчас я ее собираюсь начистить и через сурочку пустить, в морозилку закинуть. Еще один пакет есть в подвале. И светло ну, чтобы она готовая, сразу вытащил, поджарил. И очень вкусно, очень хорошо, очень быстро. То есть вот капуста ошиньковала. Во ну, все. У меня закипать начинает. У меня на другой соседнем газовой плите стояла. Там медленно огонь горит. Здесь картошка варилась. Сейчас переставила, сейчас будет здесь вариться. Пока первый мы суп сварим, успеем. Так у меня варится вот все капуста, мясо, тесто поднялось. Сейчас сделаю. Что сделаем, Динара уже самое первое проснулась, да? Мама вообще. А? Мама. А, а мама это мама. А, а из детей? Вот сейчас. Вот Пишает в семье тусуют. Потом я и детей. А потом папа и семья. Да, да. Сегодня папа спит уходной. Да? Ага, но ему да. да. Можно поставить, да? и не надо. Сегодня будем пирожки мы на масле жарить. Сейчас на я пока... На масле? Да. я пинчики, потому что они все Колобочки накатаю пока. Да. Как, как? Ну, давай попробую один. Как мама делает? А вот так вот. Такие. Подожди, я тебя сама да. Вот так вот. Как пластилин. Вот так вот. Не Насимаешь потом. Да. Вот так вот. Он сам выходит. Он сам выходит М -м. На, вот я тебя оторвала. Помоги, вот, так, вот так вот. Вот, так берешь. Вот видишь, где оторвала? Ложим сюда и катаем на руке. Поняла? Получаются такие колобочки. Я тебе сейчас сама отрву. А давай, давай, давай. Ты катать это. Катать Бери, бери. Нет, видишь, на одном месте, на одном месте. Не так. Это, вот ложим, где я оторвала. Берем так, пальцы ложим, складываем и вот катаем на руке. А, так вот. так. Сейчас пока колобочки накатаем, так. я морковь дощищу и начинаем стряпать. И на масле быстро можно пожарить. Молодец. Молодец. делаю, что ли? Мама, а у меня есть вот эти, которые <соспорядок> тонкие? То... Мама, попробуй, а как тебе понравится. Ну, попробуй. М -м -м. Ну, как? Вкусно. Вкусно? Мама, может ну. такие тонкие? Пирожки? Да. Потом, увидишь, какие я сделаю. Все, четыре ряда есть у нас? Вот смотри, берешь и еще раз повторяю. У тебя такая большая рука и на ней... Большая рука, да. А у тебя маленькая. Вот так. Руками давим, не телом. Руками, вот. Старайся, чтобы круг получился. Помочь, помочь. Ну, помочь. Ну, мамы большие Вот смотри, вот куча допустим, у тебя рассыпалась. Смотри, слушай, смотри внимательно, руку убери. Вот так придавила ручками. Середку взяла, придавила и пошла дальше. Так. Так, да. Правильно, вот так. И здесь в конце так. соединяем, да. Как угу. вот тебе угу. я, уже, я уже начала плавать на Молодец. Всё, скоро ты будешь у меня я тебе буду делать ставить тесто будешь сама стряпать у -у -у. Да? ну все друзья мы закончили с динарой пирожки настряпали быстро-быстро сейчас папа доварит суп надо еще дежурство сдать я забыла совсем динарка себе пирожок взяла да у -у -у. давай отрежем попробуем посмотрим как получилось не хочешь ну, я другой нарежу что Это у нас Динара стряпает такие пирожки. Да? Красивые. И у тебя. И у тебя красиво. Так, похолоднее надо взять. Я динаркин пирожок сейчас разрежу. Хочешь? Нет, нет. он как я испекла. Какая разница-то? Кушать... У нас начинки-то одна начинка. О, мама, мама любит, когда много начинки. Да? Угу. И вы тоже любите, да? Естье. -те. Теста мало, начинки много. Я начинки же много сделал. Очень хорошо. Попробуй, Андрей. Попробуй. вкусно Оргинарки с Аминькой а? Еще мне? Нет, Оргинари с А что-то мне Нет. Я сказала, что Аминька А, Аминькой. А, Аминька с Попутываю. Сейчас, подожди еще Сфоткать хочу Алла уже в зубах держит пирог И это Как надо показать? А? Так надо показать, да? Ладно Давай Давай, давай. Все, я <связываю> пока сдавала дежурса. все сдала. Андрей сварил борщец. Смотрите, какой он. Смотрите, какой он обалденный. Чего он такой красный, красивый, Андрей? Обалденный. Андрей пошел снег чистить. А? Ага. Снег пошел чистить по дворе. И вот... У нас борщ и пирожки, так что такие выходные у нас. Мы борщ любим, мы любим капусту вообще очень сильно, особенно борщ с борщом. Вот мы запотели, буран идет на улице. Сейчас пока нет. Пить хочу очень сильно. Сейчас воду, а и чай попью. Вот морковка, которую я сегодня пропустила через терку. Все уже? Мы погрызли очень сегодня. Сегодня очень много погрызли. Морковку-то я потерла уже. Все. Это я сейчас положу. Что? Чай? Давайте. Моковку с лужем, вот у меня есть кропчик, ножки, зубчики. Это у меня калина, я его всегда, а и как всегда, когда у меня вот это калини, я подвину, и очень хорошо помогает. Вот у меня очень здесь морковь-панедурный. Два пакета осталось больше. Тут клавим кг. Здесь у нас фарш, мясо, грибы. У меня все грибы. Короче, не буду доставать. Там стало мясо. будто нет грибов там вот грибли у меня здесь мяса сама сама нет сала обычная короче мясо забита это у нас малина малина это смородина там курьерка черника чуть-чуть и земляника. Здесь у нас мясо опять все. Чуть позже мясо. Здесь <свистит> курица, курица, холодец. Сюда А Здесь еще что-то помню. Здесь пару пакетов только грибов. Это фарш, а вот затарились.